Мы помним, да, с вами, мы с вами разбирали, что люди начинают свой день с соцсетей, они начинают с, э, день с сайта вот этого предприятия, да, то есть они про него просто не знают. Для того, чтобы они узнали, нужно медиа-объекты доносить до целевой аудитории и тратить на это бюджеты, что белорусский бизнес прям вообще просто, вот он не может этого принять. Говорит, как? Ну хорошо, я еще могу понять, когда... Мы работаем на подписчиков, да, то есть мы берем и тратим деньги, чтобы люди становились нашими подписчиками. Но когда им говоришь, чувак, ну ты знаешь, что как бы твои подписчики твой контент не видят? Ну как так-то? Что за обман вообще? Что за бред? Как это вообще может быть? Ну вот так. А почему про это вот ну не говорят в вечерних новостях? Но этого не происходит. И люди по-прежнему ставят понятный ключевой показатель эффективности. Вот реально я видел человека в Питере на конференции «Суровый питерский СММ». Он хотел для своего автохауза миллион подписчиков во всех соцсетях к концу года. Да, вот серьезно. На вопрос «Зачем?» он не смог ответить. Он сказал так. Это понятный мне ключевой показатель эффективности. Все. То есть вот это единственный как бы ответ. Помните Портоса, да? Портос, почему ты дерешься? Я дерусь, потому что я дерусь, как, вот. И многие бренды тратят на социальные медиа деньги. Вот есть такой, есть такой не KPI а цель-задача. Вот мы с вами матрицу цели-задачи установили Пошуметь. Пошумем в соцсетях? А ну то есть, а KPI ключевой показатель эффективности. Ну слушайте, надо пошуметь. Конечно, да? вот. дальше от всего этого бывает вопросы. Сколько стоит? Как к вам проехать? Да, вы знаете, часто бизнесы, они такие очень скрытные Они даже на сайте, они, к примеру, забывают какие-то базовые совершенно вещи То есть, как проехать Или иногда, вы знаете, вот оформляют в Инстаграм шапку И человек переписывается в директе неделю А потом выясняется, что заказчик из Минска А сама контора в Сыктывкаре находится Ну, просто про это в шапке забыли как бы рассказать Это нормально совершенно Вот, поэтому, э, я думаю, вы видели, да, такие неотвеченные неделю-две Висящие комменты, сколько стоит, как проехать есть ли в наличии. А когда ты человеку, ну, когда он приходит сюда ну, в академию учиться, а чего вы не отвечаете людям? Они говорят, как не отвечаем? Мы в личку ответили. А вы знаете, что, к примеру, в ну, в Фейсбуке, если люди не являются друзьями между собой, то ответ в личку э, от менеджера, он может быть не виден, и человек думает, что ему просто не ответили. То есть, получается, что деньги и ресурсы на создание контента потрачены, деньги на медиа-дистрибуцию потрачены, Люди заказы скидывают не так, как удобно конторе, а часто, к примеру, если мы берем такие старые, хорошие конторы, как они принимают заказы? Человек приходит в приемную или там в ну, зал, оформляет заявочку или звонок по стационарному телефону, который всегда что? Занят. Браво, вы... Вы прекрасно разбираетесь в вопросе. Вот, соответственно, потом, когда приходит к ну, директору диджитал-агентства или к и говорит: Слушай, а вот ты знаешь, что твой СМ не работает. Знаешь почему? Потому что мы тебе деньги на создание контента давали, или ты сам его создавал, мы деньги тебе на таргет, на таргетированную рекламу или на посевы давали, а потом мы не имеем никаких заказов. И ты такой, а вы вообще, ну, видели, сколько вам там набомбили, к примеру, да, там Или, к примеру, еще частая такая тема Люди берут, запускают рекламу на лиды, на лидогенерацию Вы знаете, что лиды, как бы, ну, есть специальные программы, которые лиды выгружают А есть еще то, что остается в рекламном кабинете, да То есть, и потом приходишь на аудит и говоришь Ну, давайте я посмотрю, что у вас есть и Они такие, вот у нас работали какие-то колдыри непонятные, да, там полгода что-то нам делали Вот, и потом ты обнаруживаешь файлик с там... 50, ста, двести лидов, такие люди, как мухи в стеклотке. Эй, пожалуйста, продайте нам товар или там, дайте нам услугу. и такие, да, что, у нас было типа там 300 заявок. Нам никто про это не сказал. Ну, бывает такое. вот Но самая-самая беда у нас не в этом, не в этом и не в этом. Это все тактика, правда? Это можно все на предприятии наладить. Создание контента можно наладить, да. Дистрибуцию контента можно наладить, да. И я это делал неоднократно. И это тоже можно наладить Проблема в том, что не изменить у нас глобально отношение к отрасли social медиа маркетинг И вообще в целом к интернет-маркетингу Какие у нас самые большие мифы про интернет-маркетинг? Ну, во-первых, то, что интернет-маркетинг вообще, как и весь маркетинг, создал, создан для нажуливания бизнеса Для того, чтобы из его маржи отнять некий кусок и забрать его в Google, Яндекс, Facebook Инстаграм, одноклассники и так далее, что бизнес прекрасно может обходиться без интернет-маркетинга. Это гигантское большое заблуждение. Только узкие B2B-конторы, которые до сих пор работают в вот такой вот схеме, да, то есть они могут обходиться без интернет-маркетинга. И то а, большая вкусная статья на каком-нибудь профессиональном ресурсе, и затем ее дистрибуция до различных групп целевой аудитории, может значительно поспособствовать работе такой организации. Вот. Дальше, какие еще мифы, что в соцсетях сидят одни не очень умные люди, дети, к примеру, да? А в одноклассниках кто у нас сидит? Старики бабушки, браво! Вот. На занятиях в академии мы показываем... Массу рекламных кампаний и выкладки различные, показывающие, что основное ядро в MyTarget и в Одноклассниках это люди 25-47. Это взрослая платежеспособная аудитория. Вот. Также еще есть масса-масса других мифов, которые мы разбираем на занятиях.